Всем привет друзья с вами Юрий и канал как заработать в интернете. В этом коротком видео будет обзор еще на один здравый сайт где вы сможете зарабатывать небольшие деньги без каких-либо денежных вложений также на данном сайте. Зарабатывать вы сможете на просмотре видео. Все ссылки в описании смотрите видео от начала до конца. Сайт называется А20 исполнителем рекламный сервис АД. Вас предлагает исполнительным хороший заработок а также простую и удобную систему оплаты труда эта система предполагает фиксированные цены, гарантирует немедленный перевод денег на. Счет после исполнения задания Чтобы начать зарабатывать следует начать с простых заданий постепенно переходя к более сложным, полученные деньги автоматически зачисляются на ваш счет. А затем их можно выводить с сервиса на интернет-кошельки и кредитные карты от вас предлагает исполнителям серфинг сайтов, чтения, писем, просмотров, роликов, на ютубе лайки, репосты набор, подписчиков и различные виды заданий это отличный современный способ заработка. Без всяких вложений в сфере рекламы, которые можно получить просто не выходя из дома. Ссылка на сайт будет в описании. Переходите и регистрируйтесь. Далее входите в ваш кабинет. Здесь вверху, где ваш логин. Нажимайте на треугольничек, далее входите. В профиль привязывайте ваши электронные кошельки либо здесь в настройках из левой стороны вам открываются возможные способы заработка серфинг сайтов чтения, писем YouTube, просмотры, лайки YouTube, лайки в вкрепост вы, подписчики YouTube, подписчики века и задания на данный. Момент 73 задания для того, чтобы больше зарабатывать. Советую вам выполнять задания нажимайте. На вкладку задания здесь вам открываются. Самые разные задания по категории по цене. Выбирайте подходящее задание нажимайте. Читайте что от вас требует рекламодатель. Выполняйте скидывайте на проверку и получаете деньги на свой баланс. Также советую вам зарабатывать на. Просмотре YouTube роликов здесь. Нажимайте YouTube просмотры и все и вам. Открывается доступные ролики для. Просмотра на данный момент их 15 также в Течение дня не добавляется обновляя. почаще сюда заходите выполняйте. Зарабатывайте тем самым деньги также. Здесь есть вкладка «Ежедневный бонус». Шанс выигрыша до 20 рублей включительно. На вывод и здесь показаны 20 последних бонусов для того, чтобы вывести отсюда. Заработанные деньги переходите в «Вкладку финансы». Вывод здесь доступен на PR кошелек. Вебмани и на Яндекс кошелек также можно. Перевести деньги на рекламный счет на PR. Вывод от 1 рубля, а на Вебмани на Яндекс. Кошелек от 10 рублей, если вам подходят Такой заработок без вложений. Регистрируйтесь и зарабатывайте деньги. Кому видео было полезно ставьте пальчик. Вверх подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новости по заработку в интернете на нашем канале. С вами был Юрий Успехов вам и больших заработков. До встречи в следующем видео.